Так, бежим, бежим, бежим! Ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай! не падай, не падай, чувачок, не падай ты! Так, ну что ж продолжаем, ребята, играть в мини-игры под игрушечки под названием Islands. Вот, давайте сейчас пройдем, попробуем испытания под названием котящиеся шары. Так, нас выбрасывает, и здесь наша с вами основная задача, это укатываться, уворачиваться от летящих на нас шаров, чтобы они нас не сбили. И чем выше мы поднимемся, тем больше нам очков будут давать, пока мы находимся на самой высокой строчечке. Так, пока мы вроде здесь, пока вроде нам ничего не предвещает беды. Так, отлично, пока держимся, пока отлично, главное это вовремя увернуться, так-так-так. Пока по 5 баллов мы получаем. Это замечательно. Но шаров скоро будет гораздо больше. Так, секундочку. Ах ты ж ⁇ -мо ⁇ а не успел братишка Скречу вернуться. Его срочно выкинуло назад. Так, секунду, блин. Надо сейчас как-то успеть еще попасть правильным образом сюда, на поле боя. Так, быстренько-быстренько. Идем надо наверх. Надо наверх. И надо уворачиваться от летящих на нас шаров. И держаться на самой высокой строчке. Главное, чтобы нас не скинули отсюда. Так, отлично. Пока что получается у нас держаться. Шары очень большие. Если они на нас упадут, то нам будет несладко. Так. Отлично. Отлично, блин, еще бы немножечко продержаться И тогда бы я набрал по максимуму баллов Так, секундочку, и мы занимаем, ребятки, первое место Ну да, у братишки Скрэча уже есть небольшой опыт а, в таких вещах Поэтому ему удалось продержаться сейчас И выбить, друзья, зубами буквально выиграть эту победу И занять первое место Так, возвращаемся на игровой остров Ну что ж, ребята, в эфире у нас опять игрушечка под названием Islands Которая заинтересовала и увлекла меня в нее целиком и полностью И мы продолжаем играть в мини-игры, которые у нас здесь присутствует, так, ну что ж, мы выполнили очередное задание, катящиеся камни и заняли первое место тем самым, заработав себе 10 очков опыта, да, за каждое задание здесь дается по 10 очков, очков опыта, но я не знаю, может быть есть какие-то бонусы, так, перестрелка на Диком Западе мне сейчас предлагается, и у нас уже очередь собралась, вот тут у нас стоит несколько человек, всех желающих да, кто хочет поучаствовать в этом соревновании но я также, ребятки, являюсь одним из этих участников, и сейчас мы посмотрим, сколько нам получится на в прошлый раз я хреново очень настрелял И сейчас, ребятки, мы будем полить из винтовочки по мишеням Так, куда мне лучше встать-то? А, занимаем а, позицию более выгодную По центру где-нибудь вот здесь вот И начинаем полить. 3, 2, 1, поехали Так, желтые мишени у нас дают нам Больше опыта гораздо, чем а, какие-нибудь Зелененькие Поэтому лучше нам стрелять или по желтым, или по красным Красненькие дают еще больше Так, отлично зелененькие вообще по понемножку прям дают нам так отлично давайте будем выбивать красных красного кто-то кстати выбил красного кто-то выбил красные это самые сочные фигуры их нужно убивать в первую очередь практически да можно также и на зеленых но красный это тип самый важный для нас я уже несколько красных выбил а получается попадать в желтых очень пока хорошо идем. Братишка, братишка скорее сконцентрирован. Он хочет и здесь выбить победу. Блин, не получилось мне выбить красненького. Так, так, так, так. Отлично, отлично. Отлично, отлично. Красненький, иди сюда. Блин, кто-то сбил уже его. Ах, ты ждем, а надо лучше целиться, да. Опять выбили Красненького. Но все-таки братишка Скреч завоевывает первое место, потому что он очень много настрелял. И красных, и желтых, и зеленых. И в итоге выбивает первое место. Замечательно, друзья, мы в этот раз идем. Не знаю, если честно, после того, как я играл уже в мини-игры, я не заходил сюда, не трени тренировался особо, да, специально, чтобы улучшить результат. Ну, как-то сейчас вроде получается. Видимо, настроение сегодня у меня бодренькая, и поэтому мы выбиваем везде а, практически первые места. Так, ну что ж, а мы стоим сейчас, я так понимаю, в очереди, Ну, нажав на F2 мы можем отказаться от автоматической очереди. Но я бы, наверное, не стал отказываться от этого И э, недавно братишка Скретч получил пятый уровень А это значит, что ему теперь можно сходить наверное, в раздевалочку Или, в, так сказать, в место для шопинга И э, какую-нибудь одежду подобрать Именно так здесь работают на тебя уровни То есть ты можешь выбрать себе уникальный внешний вид Так, а у нас, ребятки, новая игра и Здесь нам вроде как нужно уворачиваться от бомб Насколько я помню, сейчас будут здесь появляться бомбы Которые имеют определенный радиус взрыва И нам необходимо подальше находиться от этих бомб, чтобы не схлопотать взрывную волну. Если нас взрывной волной выбит, выби, то... Так, секундочку. Взрывной волной, ребятки, нас, нас может выбить, и тогда мы выбываем из игры, вот как уже один сейчас выпал И надо бы уворачиваться. Для этого есть резкий перекат. Если вдруг надо срочно отступить, то мы можем с помощью резкого переката все-таки отступить. Так, бомбы-бомбы рядышком попадаются. Нам главное на них не вставать. Иначе будет бобо вот так, так, так, уходим, уходим, ребятки. Бомб все больше и больше становится. Главное мне не нарваться на одну из них. Так, секундочку, нет, нет, нет, нет, нет, взорвался. черт возьми. Надо быть более внимательным в этом плане. Да, и мы теперь смотрим, как оставшиеся люди выживают. Но я так понимаю, радиус у них ä, примерно в одну клетку ä, у взрыва этих бомб. Да, когда они краснеют, они уже готовы к взрыву и нужно максимально быстро отходить. Но мы занимаем четвертое место, ничего страшного, это не приоритетное задание из ежедневных, которые мне полагаются, за которые мне полагаются большее большие количество очков. Ну что ж, игра, играем, ребятки, в в игрушечку, значит, всяких разных типов игр. Зарабатываем мы все-таки 5 а, очков опыта, тоже, в принципе, неплохо. Ну а мы продолжаем, ребятки, идем в, нашу, в, наш, гардероб, в наш гардероб, его так назовем, где мы можем, где мы можем взять себе какой-нибудь шмот. А здесь вот у нас по правому флангу, значит, находятся как раз-таки предметы для... Пятиуровневых типа меня, здесь по левому флангу сразу же находятся э, вещи для игроков, у которых практически нет уровня, ну или до пятого уровня, собственно, во что я сейчас и одет, а сейчас мне доступны вот эти вот шмотки, которые мы можем просто-напросто одеть, ну сейчас я э, игрушечку сыграю и обязательно вам покажу, как же у нас здесь происходит одевание, друзья, да-да-да. Ну а вы пока, ребятки, пишите свои комментарии по поводу игрушек под названием «Islands» и про мини-игры, что вы об этом думаете. А мы опять попадаем на соревнования по стрельбе, и сейчас мы будем опять стрелять по мишеням. Так, я предпочитаю встать по центру и стрелять надо в желтых. В желтеньких и в красненьких лучше, да, в красненьких. За красненьких нам больше всего дают, да. Красненькие, это да, это, все. это наше все, друзья. Вот там, наверху. Да что ж никто в красных-то не стреляет? Я, похоже, один в красных стреляю. Нет, все-таки кто-то красных выбивает. А не только я один по ним стреляю. Блин, промазал. Отлично. Ну, красных я уже набил много, если честно. Так, где-то, кстати, по 10 за красных дают. Где-то по 15. Так, желтых тоже не забываем, ребятки. Надо желтых тоже выбивать. Потому что желтых большое количество бывает. Если красных не так много, то желтых бывает очень много. Так, что ж такое-то? В красных никто не стреляет. Я уже всех красных собрал. Неужели это будет рекорд какой-нибудь? Не знаю, не знаю, посмотрим. Кто-то специально чисто красных выслеживать. я смотрю. Специально отдыхает. Так, это мой, это мой. Блин, дайте мне хоть одного красного. Что-то я капец в этот раз не успеваю. В кого хочу, в того не успеваю. Так, отлично, отлично, друзья. И все-таки, да, а... Один человек слишком много настрелял, больше, чем я. Он, скорее всего, только лишь э, выцеливал красных, поэтому у него такой результат. Ничего страшного. Второе место тоже неплохое место. В любом случае, нам дадут сколько-то опыта за этот матч. Да, вот такие, ребятки, у нас мини-игры в игрушечке под названием Island. Пишите свои комментарии по этому поводу. Так, 5 опыта нам дают, замечательно. И я вам сейчас покажу, ребятки, вот тут у нас, значит, комнатка для одевания для второуровневых игроков. Что мы себе возьмем? Так, давайте э, возьмем себе штанишки вот такие, да, какие-то непонятные штаны я взял. Ну да ладно, думаю, подойдет. Так, опять у нас скачки. Можно взять какую-нибудь рубаху вот такую синюю, да. Так, подойдет? Нет, она мне. Традиционная китайская рубашка. А, у нас игрушка запускается. И я сейчас вхожу, ребятки, в совершенно новое противостояние. А у нас именно скачки, друзья. Да, скачки у нас сегодня еще не было. Давайте попробуем, на что мы сейчас способны. А как вот они стоя стоят? Я не знаю, вот могу ли я стоя стоять? Нет? Я что-то, если честно, ни разу не пробовал. Они как-то стоя сразу начинают. Странно. Так, ну все, разбежались и погнали. Гоу-гоу-гоу. Так, вырываемся. Пока, пока что идем все ноздря в ноздрю начинаются препятствия. Ну, здесь у меня опыт какой-никакой есть. Чаще всего закидывать на эти скачки. Ага, сразу же слились некоторые ребятки. Так, тут мы перепрыгнем. Отлично. Чё, вообще никого не осталось? Опять я один. Да так неинтересно. Чё вы, ребятки, сливаетесь-то постоянно? Опять братишка Скрэч один катит, а в одного катит всю катку. что то все, капец, куда-то повылетали прям. Опять я здесь один. Слишком торопится, видимо, ребятки. Да, можно... Ах ты, ё-моё, нельзя так... Как, думаю, на бегу развернуться и посмотреть, кто сзади тебя. Что-то я как-то опять убежал от всех вперед. Прям никакой конкуренции вообще, ребятки, нет у меня. Абсолютно никакой. Все бегают просто как-то хаотично и рандомно. Только, похоже, я один пытаюсь выбить здесь зубами победу. По вот как здесь прыгнуть, чтобы не улететь? Вроде бы не улетел. Так, отлично. Скачем дальше. Скачем дальше. Еще немножечко. Тут, тут нужно ребятки, суть игры в том, чтобы пробежать три круга, естественно, финишировав на третьем кругу первым. Ну, и, естественно, выберешь себе первое место. Оно и логично. Вот такая вот здесь механика. Что-то я прям через высокий барьер такой, знаете... Прыгнул, Думал, что не перепрыгнул. Ну что ж, я так понимаю, первое место, да, заслуженное, если это можно так назвать. Главное, вовремя жмякать прыжочек, и мы окажемся где нужно. Да, побеждаем, выбиваем первое место, но мне нужна, по идее, другая игра в идеале. В идеале надо выполнить а, дневные а, положенные задания, и тогда мы соберем больше опыта. Да, 100 и 10 опыта дают нам за первое место. Я так понимаю, если первое место это 10 очков, а второе это 5, а, ну или третье, или четвертое, наверное, тоже по 5. Ну, немножко несправедливо. Было бы справедливее, если первое 10, второе, к примеру, 7, третье 5 Четвертая там три И последняя там два к примеру, очка Чтобы тоже не просто так вообще было Так, 10 опыта, забираем награду Ну что ж, вот мы, ребятки, одеваемся Вот я хотел вот эту рубашоночку одеть Вот синенькая рубашка у нас какая-то тут такая интересная Так, одеваемся А здесь есть ведьми... А, вот, вот эта шапка мне нравится да, блин, опять игра подготавливается. Не успел я одеть шапку Самбрера. а я очень сильно ее хотел. Ну, ладно, сейчас мы игрушечку проведем. Сосчитали упади у меня, значит, матч. Тоже, кстати, очень интересный, потому что здесь нужно думать. Так, ну давайте посмотрим, как, мы, как у нас сейчас получится быстро думать. Тут нужно, ребятки, считать чисто математика. 8 плюс 5, это у нас будет сколько? 13 вроде когда? да? 13, да, 8 плюс 5, 13. А главное здесь не тупить, иначе будет полный провал. Вот такой вот, да, в лаву куда-то там. Хотя лавы я -то как таковой не вижу. Пшик такой происходит. Так, 9 плюс 6, это 15. Тоже на зелененькую. Че ж вы, идите, идите, идите все отсюда. Ну, пошли вон отсюда. <с> да что, один не успеет. Не успеет? Да почему так много времени-то дают, а? Все успели. Капец просто, а. Нельзя же так, 10 плюс 5, 25. Так, 25, 25. Давайте, давайте, типа мы убегаем все. Ну... Да что ж такое, не получается мне обмануть никого Все стоят твердо Ну пока что легкие числа идут, это легко посчитать 17 плюс 19, это будет 36, наверное, да, желтенькая Да, 36, падайте уже, падайте 36, да, нас осталось трое Трое великих умов, которые быстро считают 18 плюс 19, это будет 37, наверное, да? Давай, беги, беги отсюда, ну как бы столкнуть-то его, а? 18 плюс 19. Так, отлично. Держимся пока что, держимся. Так, дальше что? 26 плюс 29. Наверное, это будет э, 54. Идите вон отсюда, идите всего вон отсюда. Давайте, давайте, давайте, но ну! Отлично! А я почему упал? А я почему упал? Я что-то не понял, какое место завоевал. Второе место почему-то я завоевал, а почему не первое-то? 25, что-то я, ребятки, не понял. Вроде 50, а, вроде правильно было, 50... Четыре... 55 вроде, да? Ну да ладно, короче. В общем, второе место мы занимаем. И мне главное, чтобы мне галочку поставили за прохождение этого задания. Сочитай или упади. Но мне почему-то не по... А, нет, поставили. Есть одна галочка у меня. Надо три галочки, чтобы выполнить ежедневное задание. Мне дадут плюс 30 опыта. Ну а мы стоим дальше в очередь. И я шапочку, ребятки, одеваю. Вот такой вот теперь я в шапочке а, типок. Можно, кстати, тут цвет тоже шмоток своих перекрашивать, но а перекрашивать можно прям в специальном а, в специальном месте. Так, у нас значит задание уклонить от бомбы. Это мне в принципе тоже не особо нужно. Можно, ребятки, здесь а, точно становиться на те задания, которые вам нужны, но для этого будут расходоваться жетоны пригласительные, да, которых у нас ограниченное количество. Ну и естественно, когда у вас это количество закончится, и эти жетоны необходимо будет приобретать, покупать за денежки, за игровую валюту. Так, бомбочки. Вот это, кстати, мне не нравится. Тут нужно просто пульсировать, маневрировать. Да, просто нужно сохранять спокойствие. Не надо лишний раз бежать куда-то. Стоим, ждем, когда у нас появится здесь бомба. Без паники. Чем чаще мы бегаем, тем, тем чаще мы можем просто нарваться на взрыв. Вот тут бомбочка, значит, уходим от нее. Как-то странно она появилась вообще, непонятно в каком месте. Да, очень интересно. Так, просто пульсируем, уходим от бомб. Когда красный взрыв, значит... Так, тут надо уйти. А то, может, бомбануть меня со всех сторон обложили. Так, пока, ребятки, так, так, так, вроде... Ага, ой, под, под ногами прям, под ногами, под ногами. Черт возьми, под ногами. Сколько здесь бомб-то, а? Так, секундочку, секундочку, секундочку, со всех сторон, а? Уходим быстренько. Надо срочно уходить. Ой-ой-ой, как много бомб-то, а? Это ж просто капец. Че, я последний? Да, ребятки, я все-таки затащил. Каким-то чудом я как-то вот, затащил, ребятки, этот э, ивентик э, небольшой Это, ребятки, мне чисто повезло Но я, если честно, не люблю это состязание Потому что здесь чистейший рандом решает То есть ты тут ничего не сделаешь Нужно просто оказаться в нужном месте В нужное время и ты победишь Так, уклонись от бомбы, это мы выполнили, забираем награду Так, что я еще хотел? Это у нас какой-то странный кус на голову, я его не хочу Какую можно еще рубашку примерить Или какие-нибудь, может, другие штаны себе одеть Давайте шорты оденем, попробуем, так Раз, или это что такое, или это какая-то юбка А если соломенную, вот, давайте соломенную оденем И соломенную рубашку, Во! Шикардос, просто робинзон, блин, воплоти. <смех> робинзон Крузов, шапочки Самбрера. Отлично. Вот таким мы сейчас типком и будем играть. Ну, тут на самом деле, ребятки, много таких мест, комнат. Это для 10 уровня. Пока что посмотрим, что у нас есть. Это для 15 уровня. Так, у нас парящие платформы. Кстати, да, парящие платформы мне нужны, если я выполню а, все три. Задания. Мне дадут аж 150 опыта, если я три галочки поставлю во всех видах состязаний. Но мы сейчас попробуем, ребятки, выбьем. Так, парящие платформы а, необходимо нам... А, здесь, короче, ребятки, чистой воды паркур. Нам нужно перепрыгнуть на другой парящий корабль. Сейчас, 3, 2, 1, старт. И погнали. Главное это не опростоволоситься и не упасть. Блин, как же плотненько вы все тут идете. Так, секундочку. Секундочку, секундочку. Попадали многие. Так, просто ждем. Здесь, здесь главное тоже выжидать. А я смотрю, один человечек у нас очень сильно выделяется, прям выбежит. Он сильно так меня не занесло, вроде нет Главное здесь очень-очень спокойно себя вести Так, секундочку Блин, убегает двое я, я немножко отстаю Да, я немножко отстаю И надеюсь, что кто-нибудь из них провалится, только не я Да, один провалился, но один все-таки бежит Но я так понимаю, что он знает твердо свое дело Один человечек Так, секундочку Отличненько, отличненько, отличненько Идем, идем, идем, идем, идем Так, отлично, допрыгнул я Допрыгнул, замечательно, прыгаем, прыгаем, прыгаем Так, этот кубик нас не должен столкнуть Так, секундочку, бежим, бежим, бежим Надо бы первым нам выйти Потому что я смотрю, у того человечка неплохо получается Блин, очень сильно голову вскружило мне Так, а вот с этой штуки нас выкидывает Если правильно не завернуть Прям сдувает вообще жестко Так, бежим, бежим, бежим Ай, ай, ай, ай, ай, ай, Не падай, не падай, чувачок, не падай ты Так, ни за что не надо падать, да так, я, я же тоже допрыгал, почему меня не засчитали, а? Я же допрыгал первый, вы видели, как вообще несправедливо. Не я вроде как на, на руку был быстрее, точнее, впервые перепрыгнул на последнюю платформу, чем этот тип. А засчитали все-таки не меня. Блин, это все-таки, видимо, из-за задержки, которая присутствует у нас при игре на серваках. Не засчитали, ребятки, мой прыжок. И, соответственно, мне не засчитали... Конкурс парящей платформы. Черт побери, друзья, черт побери. Но надо обязательно, ребятки, выиграть. Надо обязательно выиграть, занять первое место. Так, ну что ж, игра подготавливается у нас. Мы на катящиеся камни сейчас пойдем. Так, секундочку. Что я еще хотел? Надо бы какую-то обувь сменить. Вот эти вот сандали, наверное, здорово подойдут. Но я не успеваю их взять, потому что у нас загружаются катящиеся камни. Так, да, есть, ребятки, смысл в том, чтобы выбивать первые места, потому что за них дают больше немножечко опыта. Начало игры, попытаемся, ребят, продержаться по максимуму, главное вовремя здесь уворачиваться от катящихся на нас камней. Попробуем отсюда стартовать. Так, все, старт, 1-0, так, нас выбрасывают. отлично, бежим наверх, бежим как можно быстрее. Так, так, так, нам нужно быстро прийти наверх, чтобы зарабатывать, начать уже по максимуму очки. И здесь наверху уворачиваться от катящихся камней. Вот это я, ребятки, дал, конечно же. Да, вот это я дал. Я не ожидал, что я так дам, но в итоге все-таки дал. Так, идем, идем аккуратненько. Так, аккуратненько идем. Все, я наверху. Стоим наверху. Стоим наверху, уворачиваемся от камней. Так, отлично. Так, отлично. Так, так, секундочку. так, отлично, Ах ты, емае, я не успею. Вот тут я не успел, да, однако не успел. Ладненько, так, секунду, сейчас прокатится этот камшик Все, идем наверх, идем наверх Быстренько, время у нас тут ограничено И чем больше мы находимся вниз, Ах ты, у нас тут тоже чувачок наш Когда перекаты делает, он оказывается головокружение получает Как и в обычном выживании Я не знал Вот это я не знал так, троечка, мне нужна пятерочка, чтобы нагнать. Ах ты ж, ё пятерочку хотел я получить. Вот и получил в глазик этим большим камнем. Ну, на самом деле, я ненамного отстал, но все-таки, ребятки, игра... А... Игра, конечно же, сразу же оценивает второе место, это 5 очков, в 2 раза меньше. Ну, ничего страшного, на, со временем, думаю, набьем. Ну что, ребятки, думаете вы по поводу а, мини-игр в игрушечке под названием Islands? Пишите свои комментарии, я непременно все прочитаю и непременно отвечу тебе. А, Прямо-таки, собственной персоной пообщаюсь, да, будет такая возможность пообщаться тебе с автором канала. Так что оставляй комментарии, не стесняйся, всегда отвечаю. Так, опять у нас качащиеся камни, но мы пока посмотрим шмоточки. Так, ага, я хотел обувь другую взять, давайте возьмем другую обувь. Вот эти вот ботинки оденем. Во, как раз такие. Я вообще как это, я какие-то туфли похоже одел. Да, это что за ласты? Ласты, друзья, да, вот. Вот это вообще нормальный типок. Типаж. А это что такое? Это у нас шли, А, это уже пошли головные уборы. То есть у нас здесь есть ботинки. М -м -м, а если какие-нибудь попроще сандали одеть из первого, к примеру, левела? Давайте посмотрим. Так, здесь у нас что такое? Это египетские сандали, Во! Вот это я понимаю. Вот это самое то, что нужно. Так, ну что у нас в очередь-то кто-нибудь еще встанет? Нет. А, тут у нас 30 с плюсом уровень, но пока что для него все закрыто. И вот, кстати, зеркало, возле которого мы можем себя смотреть вот таким вот образом. Мы, кстати, можем также себя здесь подкрасить. Вот это вот у нас столы, они существуют для того, чтобы подкрашивать. Мы можем подкрасить шляпу, я так понимаю, да, в нужный нам цвет. Таким вот образом, так, да, оранжевый можно поставить, можно желтенький, а, можно как-то вот так, так, отлично, а, можем выбрать цвет 2 у шляпы у нашей, то есть вместо зеленого взять какой-нибудь оранжевый, вот видите, да, у нас как все меняется, так, так, так, отлично, мы сейчас сделаем себе стиль, так, так, так, стильного чувачка сделаем и цвет 3, но у нас цвет 3 на шляпе недоступен. Так, делаем рубашку. Ну, а все остальное меня, в принципе, устраивает такое желтое. Но хотя можно немножко э, взять другие цвета. Вот, к примеру, вот такой оранжевый цвет. Да, у нас все-таки стилистика немножко другая, поэтому возьмем примерно подходящий к нашему каналу, ребятки, цвет. Вот такой вот. Так. И сандали, я так понимаю, тоже надо покрасить. Если, конечно, это возможно. Да, возможно, и сандали подкрасить, только они у нас сильно. Не особо меняются, да-да-да Ну ладно, вот такой вот цвет выберем И замечательно, да, можно вот так вот кастомизировать, подкрашивать Так, ждем, значит, очередь, когда наберется на катящиеся камни И сейчас постараемся сходим Да, игра готовится В принципе, отсюда пока можно выходить У нас пятый уровень а Больше пятого уровня шмота мы пока не можем получить а Когда немножко прокачаемся, обязательно сюда зайдем Обязательно посмотрим себе новый шмот Так, идем дальше Опять, ребятки, у нас, у нас то, то же самое состязание. Да, здесь у нас э, рандом решает тоже. И мы пока что не можем себе выбрать то, что нам необходимо. О, смотрите, типок стоит в костюме следователя. Это говорит о том, что этот человек купил себе игру. Точнее, уже отдал за нее денежки. И ему теперь доступна такая возможность. Так, ребята, осторожно. Здесь голова может закрутиться. Поэтому слишком резко, слишком часто не используем перекаты. Только в самый необходимый момент. Так, отлично. Так, так, так. Ох, отлично. Пока стоим. Опять стоим, да. Главное не кипишуем. Так, отлично. Замечательно. Так, так, так. Сейчас должен посередине появиться. Нет, не появляется. Так, появится посередине. Нет, отлично. Уворачиваемся. Два сразу, увидели? Так, тихо. Успеваем, успеваем. Так, тихо, тихо. Тихо, тихо. Отлично, отлично. Пока что вроде стоим. Пока стоим. Пока нам вроде ничего не мешает. Так. Секундочку. Секундочку. Ай. Ай, блин, ну задел все-таки гад такой. А, черт побери. А ну как же так-то. А? Не надо было попадаться, а я попался. Так, убегаем. Уби уворачиваемся резко, да. Благо у нас есть уворот, кувырок. Так, переходим на верхний уровень. Так, секундочку, секундочку, отлично. Пока что держимся. Так, отлично. Стоим, стоим! Ставим до последнего, друзья, да, друзья, 68 очков, это чуть ли не мой рекорд, интересно, можно здесь где-нибудь смотреть личные рекорды на каждое состязание, какая-нибудь табличка, есть ли интересно здесь, не знаю, ребят, если кто в курсе а, этого момента, напишите, пожалуйста, братишки Скрэчу в комментариях, он обязательно посмотрит, где же здесь находится какая-то общая табличка по всем конкурсам, по личным рекордам, так сказать, я бы с удовольствием посмотрел, мне прям интересно. Узнать, где это находится. Так, отлично, мы выполняем, значит, задание, но оно у нас не входит в список ежедневных, так называемых, поэтому мы ждем еще. Так, а что у нас еще в этой комнате, интересно, есть вот это что за корзины? Это корзина с одеждой, я так понимаю, здесь мы можем, ага, здесь мы можем просто-напросто, ну, выкинуть, грубо говоря, нашу обувь. Ну, ладно, мне, в общем-то, без обуви вполне нормально, вот в этом, в моем, в пляжном одеянии. Можно, в принципе, вообще э, снять и рубашку, и все. А, мы если рубашку снимаем, у нас обычная рубашка становится. Нет, я одену только опять ту же самую соломенную и перекрашиваю. Ну, хотя так даже, даже лучше. Так, так, такое с мне нравится даже больше. Ну что ж, мы ждем, когда нас опять закинет в игру. А, ну, это, в принципе, все функции, ребят, которые есть у нас в гардеробе. Вот в этом я вам всех продемонстрировал. А, выбор а, дальнейшего шмота зависит только от нашего уровня. Наш с вами уровень показывается в левом верхнем углу. Вот там вы можете его наблюдать. У нас сейчас в данный момент уровень пятый. И опыт у нас потихонечку а, копится. Ну что ж, давайте выходим на улицу, посмотрим, что у нас там. Пока у нас загружается тренировочный лагерь средневековый, мне бы парящие платформы как-нибудь попасть туда, на это, на это состязание. И жертва вулкана тоже что-то я не вижу такого состязания сегодня. Да, у нас вот такой вот, ребятки, огромный просто замок, в котором нам приходится бродить. Да, гардеробная, там мы сейчас с вами были. Давайте пробежимся, пока посмотрим, пока у нас копится очередь. Здесь какие-то стойла для лошадей. Да, здоровски, кстати, выглядят объекты. Это, кстати, все можно делать в режиме выживания. Редактор у нас построек здесь очень хороший, я уже его оценил. Кому, ребятки, интересно, как Бартишка Scratch развивается в выживании, есть у него серия по, выжив... по выживанию в данной игрушечке под названием Islands. Можете перейти по плейлисту, да, на игрушечку Islands у меня на канале. И вы все сами увидите, что я вам рассказываю. Здесь какая-то пересохшая река прям-таки. Смотрите, как классно реализовано. Видно, что русло пересохшей реки, а реки самой здесь... Нет, а вообще классно сделал. На самом деле, фантазия у того автора, кто эту карту разработал, просто работает отличнейшим а, образом. Так, кстати, наш персонаж при падении получает урон. Но здесь мы точно ничего не получим. Так, скамеечки какие-то, тут на них сидеть нельзя. Но это, ребятки, вкратце просто-напросто делаем обзор, как у нас здесь красиво, на самом деле. Так, ну что ж, у нас опять а, средневековые бои Сейчас будем махать шашкой налево и направо В прошлый раз неплохо так я намахал Сейчас попробуем еще разочек Получится у нас или же а, Нет, так, погнали, все, дали нам меч а, Первая, так, цель, цель, цель, цель Нужно, главное, выслеживать, ребятки, цели Которые жирненькие, синенькие такие Так, вот тут цель надо выследить, отлично Успел, отлично, успел Так, тихо-тихо, надо, главное, успевать, ребятки Синенькие, вот там вот синенькая цель есть Отлично, успел так, главное, ребятки, выцеливать самые сочные Самые сочные и свежие Где у нас самые сочные и свежие? Но в то же время... Ах ты ж, ё не успел, а! Не успел, вот он, зеленый был, а! Блин, чёрт возьми, ничего меня не оставляет Не оставляет мне просто шансов Ах ты, капец просто какой-то. Никто меня Все бьют тут всех этих чучел. И братишки Скрэчу не оставляют шансов. Есть, одного попал. А, вон там синенький стоит. а убили синего. Еще один синий. Дайте мне его тронуть. Отдали мне тронуть синего. Отлично. Вот там еще один синий. На, на. Зеленый, дайте зеленого. На, на. Так, зеленый, зеленый, зеленый, хотя бы синенького, и то ладно. Ай-яй-яй-яй, да, чуть-чуть, ребятки, нам не хватило. Ну как чуть-чуть, нам очень много не хватило. 52 и 39, я на втором месте. Вроде как-то старался, не старался, но набил очень мало очков. Вот такие, ребятки, у нас мини-игры в игрушечке под названием Islands продолжаем играть в мини-игры. Мини-игры здесь на самом деле выбор, я не знаю какой, но пока что вроде как около 10 штук точно, наверное, есть вот на этой, на этой вот именно площадочке. И нас периодически кидает то на одну, то на другую, то на пятую, то на десятую и так далее. Так, ну а пока мы ждем, давайте еще раз пробежимся. У нас перестрелка сейчас на Диком Западе ожидается, я уже вижу, что меня туда сейчас закинет. Также, конечно, бы не помешали на парящие платформы какие-нибудь и жертва вулкану. Я хочу все-таки по максимуму выполнить эти пункты. Но пока мне игрушечка почему-то не подкидывает такую возможность. А подкидывает все подряд, только не то, что нужно. Ну и ладненько. Так, а время, значит, пошло. У нас опять перестрелочка. Надо настрелять, ребятки, первое место. Так, давайте встаем на центр и начинаем стрелять. Так, погнали. Красные нужны желтый тоже подойдут. Так, ты что-то сюда подошел? Как-то неудобно. Как-то неудобно там сюда подошел один. Так, вообще неудобно. Слушай, стоишь ты здесь. Вообще никак неудобно. Блин, красных снимают. Надо постреливать, постреливать. Больше надо постреливать. Постреливаем, ребятки, по максимуму иногда главное прицелиться хорошо. Да, начинаем, ребятки, перестрелку. Никого не попадаю вообще. Так, мои мои пульки медленно летят. Почему мои патроны медленно летят? Так а не попадаю, друзья, не попадают. Что что я не попадаю, а он там заглючил, что ли? 321 набил самый первый, а я, к сожалению, 281. Плохо, на самом деле, сейчас я пострелял плохо, Ну, второе место тоже место. Вообще несправедливо, да? То есть, когда ты задвоевываешь первое место, тебе дают 10 очков, а когда второй, третий, четвертый, тебе по 5 дают. Мне кажется, лучше было бы по, а, как говорится... По убыванию сделать этот момент Ну что ж, вот такие, ребятки, у нас мини-игры В игрушечке под названием Islands Здесь можно по собственному желанию запустить этот режим И если вам немножечко наскучило Играть в эти мини-игры, то вы можете Спокойно поменять режим Типа песочницы, исследований Просто крафтинга И насладиться геймплеем уже совершенно В других режимах Ну интересно, ребятки, ваше мнение по поводу игрушечки Под названием Islands и мини-игр В этой игрушечке, пожалуйста, пишите свои комментарии Комментарии. Братишка Скрэч непременно посмотрит на все ваши комменты и с удовольствием ответит на них. Ну а кто хочет, чтобы Братишка Скрэч играл почаще в игрушку под названием Islands, пожалуйста, давайте наберем на эту серию хотя бы 300 просмотров и 50 лайков, и Братишка Скрэч будет а, достаточно часто играть в эту игрушечку и выпускать для вас все новый и годный контент по ней. Ну и играйте только в самые топовые и крутые игры. Всем приятного гейплея, до новых встреч, друзья! Ну а если ты досмотрел до конца и написал в комментариях правильное предложение из слов, что я размещаю